Тест номер четыре. Вот так вот можно прям сейчас приступить. Давайте-ка. <laughs> Зря это так сделал. Ладно, давайте-ка. Прям запишу. Братан, тут играть. Ух ты. So так, так теперь я на зэмп. Давайте попробуем. Отлично, отлично. Прячемся, прячемся. Хопана, хопана, хопана. Ждём, ждём. А теперь тут спрячемся. Хопана. О, это, так это у нас уже пошли люди. Что ж, давайте-ка. Так, минус МЗ. но ну, она ну, очень классно. М -м. Тик, тащи. Сейчас я буду помогать как-нибудь. Тик-тик-тик. Все, МЗ уже тут вот. Хоп-хоп-хоп. Отлично. Мимо так мимо. Хопана. хопана на хопа на хопа нам минус отлично. об на хопа на хопа на на хопа нам брежный бой она слишком слабая а, да, него научить сильнейшая да опа на опа на нам отлично отлично вот так сидеть и все их трое да, будет просто безумие какое-то тоже бы хотел здесь Попана. НЗ, тут тач, да, кил, понял. она опана. 5, 4, 3, 2. Мистер Пи. Давай, 9 везения. Я не знаю, но мистер Пи тут тачер. По-любому. А, ладно. 5. прям спешат, спешат. Все-таки мы победили. Отлично. Способности мз реально мощные в этом испытании У нас осталось просто на жизнь если мы умрем то все уже 10 же тонов э -э звезд очков тоже классно тоже классно там скоро там уже будет через один день сейчас посмотрите Да, одном поражении все мы выбиваем с обидно обидно